Всем привет дорогие друзья и всех с наступающим 2023 новым годом это я, новогодний эй, человек. Ролик выйдет 30 числа поэтому сегодня 30 число, всех с наступающим завтра уже, послезавтра новый 23 год. Пока поздравлять рано, поэтому поздравлю в следующем ролике, который выйдет, надеюсь 1 или 2 января. В общем ближе к ролику, сегодня у нас проверка также нового сайта ну как, нового. Естественно, относительно Действительно, Изи, Форса, топ скина, Го, это новый сайт. Но вышло, наверное, месяца 2-3, может даже 4 назад. И я натыкался на интеграцию на ютюбе, по-моему, даже отдельные ролики видел. В общем, будем все это дело проверять, но в балансе будет 11 тысяч рублей. Посмотрим, на что способны новые сайты по игре Counter-Strike Global Offensive. Я желаю вам приятного просмотра. Еще раз всех с наступающим и поехали! Ребят, мы на кейс-дропе, и я жестко обосрался, так сказать, сподливая, надеюсь, вы меня простите, поймете. Короче, я записывал сейчас ролик, типа мы отдельно записали вступление, и вот после этого я начал записывать ролик. Короче, я забыл убрать с паузы, и вот такая вот история получилась. То есть я открыл кейсов, благо я их открыл немного, и ну, ничего критичного, но неприятно. То есть вот этот момент у меня не записался, мы открыли, получается, что, 17 кейсов, ну и в общем, просто я забыл выйти с паузы, дико извиняюсь, но ничего особо критичного не было Единственное впечатление первое по сайту Оно уже будет не Ну не такое, типа, как, короче, первый раз Ладно, в любом случае, сейчас все покажу, посмотрим Начинаем с самого сайта Я депл без промика, потом, единственно Залез в свою ревку, и он мне долбанул Плюс 15% к депозиту но, ну, окей, в принципе, по самому сайту давайте пройдемся нью Year, какой-то есть ивент Мы, естественно, все это сейчас с вами посмотрим Кейсы А для моего канала, наверное, самое интересное Это самый дорогой кейс Здесь самый дорогой кейс называется Святой Гейп. Стоит 150 долларов У нас, к сожалению, сегодня таких денег нет Кстати, забыл сказать, деп 11 тысяч Это тоже вам все позже покажу Но там чуть больше было 11 тысяч с копейками Потому что 150 баксов, короче Ивент мы посмотрим позже Больше разделов тут нет О, кстати, бесплатный кейс Ты, короче, когда депаешь, ты в можешь... Открыть бесплатный кейс или он типа ежедневный Я вот это не понял Ну, вроде бы как, а, он по даже ежедневный То есть чисто теоретически его каждый Может открыть, наверное Не, ну если он без депа, то это классно, выпадает 15 центов Это дело мы продаем, так, дальше Вопросы-ответы, розыгрыши Розыгрыши, кстати, тоже прикольно сделаны Есть ежедневные, есть еженедельные Ты открываешь кейсы, набираешь оборот А, ну вот, Открывайте кейсы получайте получаете 100 билетов За каждый доллар потраченный на кейсы Ну и типа, чем больше у тебя поинтов, тем выше шанс У тебя выиграть деньги или какие-то дорогие скины. Например, сейчас еженедельно разыгрывается наваха за 100 баксов, а в ежедневном за 6 долларов фамос. Ну, естественно, я в этом участвую, потому что, камон, я задепал. Дальше, естественно, топ игроков. Меня тут, конечно же, нету. Переходим к самому профилю. Здесь ничего особо интересного. Лучший дроп, любимый кейс, открытые кейсы, email, ссылка на обмен. Я ничего не вставлял и вывод тоже не проверял. Будем все смотреть. Транзакции закинул 150 баксов. Ревка есть. Кстати, есть ревка, вы по ней можете получить балик. Кому интересно, в прикрепе будет ссылка. Мне реклама. Чтобы вы понимали, да вообще вам не советую кейс открывать Но если кто захочет, здесь вы получаете халявные монеты Плюс, ну, как я уже на себе убедился 15% к депу Вот, если получится забустить на максимальный уровень У вас будет 45 центов с меня Тем не менее, это халява, поэтому оставлю ее все-таки я с этого зарабатываю, это реферальная ссылка, я на них когда-то жил Поэтому, ребят, все, кому интересно в прикрепе будет Повторюсь, блин, проверка реально честная Короче, погнали Главное сейчас удостовериться, запись идет все гуд А, мы еще ивент не смотрели, я тоже посмотрел Потому что я фактически уже думал, записывал ролик А есть новогодний ивент По призам, вот тут прикольно Та же самая система, за каждые 100 билетов ты получаешь 1 доллар Мы в конце ролика все заберем, посмотрим, что выйдет В общем, самый офигенный тут приз Это АВП Великий демон за 406 баксов Я без понятия, как можно вообще Дойти до 30, до 30 го левела Я представляю, что это очень сложно Ну то есть нужно, пожалуйста, смотрите на это количество Опыта, пожалуйста, ребята Призы тут реально офигенные, есть Crimson Веб, Который за 29 уровень дается Статрек Trek Bloodsport за 200 долларов На баланс 200 долларов и элементарно на 22 Тебязимов за 85 дропается Psyrex за 13 долларов Призы реально крутые, у меня пока что Первый левел, будем все это бустить, открывая кейсы В общем, поехали, проверка сайта кей дроп начи на ем вот это дело я уже открывал он нас даже окупал но это опять же было не на запись надо единственно отключить звук потому что у меня он с колонок играет будет очень сильно фанить. О, звук выключили, все круто Так, здесь дропается бульдозер Кстати, неплохо, 14 долларов, я обосрался Круто, спасибо, кейс-дроп Едем дальше, кстати, балик я без промика пополнял Если что Кейс за, что он получается стоит 9 долларов Давай, сразу 6 штук Открываем максимально, рискуем, не рискуем У нас задача вообще максимально проверить кейс-дроп Потому что, ну, хочется узнать, стоит ли тут открывать Мне писали, что скам, кейс дроп скам, кейс-дроп скам И я такой, о, кейс-дроп, виллдроп открывали Ну, дроп сразу была реклама, здесь все-таки честная проверка 57 долларов Выпало окуп, ну хоть небольшой, но окуп, ладно, окей Так, дальше кейс Санты, он стоит уже дороже, естественно И главное сейчас на нем не обосраться, потому что я что-то очень жестко рискую И, наверное, возможно, блять, не зря Два юспика, 60 долларов, потратили мы 77 Ну небольшой минус, неприятно, абсолютно неприятно, хорошо Следующий кейс, сразу зимний кейс, я так понимаю, это... Ну, блядь, пон... все понимают, что это кейсы приуроченные к а, новому году так, и у нас эмочка, блять, эмка было бы круто. Кстати, э -э этот МП может дохера стоить, но, к сожалению, 32 бакса. Блин, 95 долларов. Пока что, ну, пока что нет. Пока что нет. Так, осенняя коллекция, день благодарения, October Fest есть. Я только такой слот знаю, но ну, окей, давай пробовать. Блять, что-то в носу, как, короче, как будто не знаю, козели застряло. Приятного аппетита, блять. Ну давай, нож какой-нибудь. Ну нужно как-то деп да, покупить. Кстати, это неплохо. Калаш офигенно, минимально понож, 51 бакс. Так, окей, мы пока в минусах. Вот так вот. У нас пятый уровень. И в в принципе, можно забирать, но ну, не такие уж и крутые подарки, но, тем не менее, право на пополнение 20%, ладно. Повторюсь, мы это все заберем в конце ролика. Так, террорист, контртеррорист, окей, оверпас. А давай-ка мы попробуем открыть что-то вот такое за 9 долларов. Вообще, не знаю, стоит ли, но проверка, по факту, реально получается жесткая. То есть, я, конечно, не открою кей за 150 долларов, просто потому что такого баланса нет. Так. Бля, мне показалось, там хайпер Бист был, блядь. А это не очень хорошо. Ну, давай еще. Я думал, там хайпербист доехал. Блин. Даже обидно, честно, очень обидно. Я думал, сейчас статрековский там, по-моему, был хайпербист. Бля, ну что это? А есть апгрейды? Так, апгрейдов нет, понял. 54 бакса остается. Что по ивенту, далеко ли мы ушли здесь? Кстати, скоро будет кейс доступен. Но по балику пока плохо. Может быть, придется делать дадеп все-таки. Ну, блядь, надо как-то окупаться. Давай-ка мы еще вывод. Все-таки надо не забыть проверить. Так, есть ваншот, ванкил. Но тут прям. Ну, байтовая тема, то есть, тебе может какой-нибудь, блядь, Blood тигр выпасть. Ну, окей, <laughs> байтовая тема, открываем. Это же все-таки проверка, блин, мне денег жалко. Если он не купит, то это будет прям жопа. Ну, неплохо, ну, неплохо, ну стой. Хорош, хорош. Неоноар это не так хуево, как могло было бы быть. Окей, еще one shot, one kill. Давай, ну главное, не говно, пожалуйста. Нужен сейф. Я тебя очень прошу, бля, еще один, но no, no. Ну, окей, может быть, но, типа, не может быть Это поинтов на ивенте Но, блядь, но я хочу, как бы, деб бэкнуть Мне нужно бэкнуть деп, Пожалуйста, блядь, АВП АВАПа неплохая, если она, да, она выпала она стоит 20 баксов, окей. Что у нас сейчас по ивенту? Блин, ну я честно, я не знаю сейчас, как мы будем бэкать деньги. Мы открыли уже, в принципе, много всего, и у нас уже 2 бакса на баланс может упасть. Так, давай-ка мы все это заберем, потому что что-то сейчас, ну, как-то... Как-то, блин, деньги-то заканчиваются. Что здесь самое дорогое? 10 баксов и подало. Бля, ламинат бы, да? Ламинат было бы классно. Nevermore, блядь, Ну, ну вот что я шапку сегодня праздничную надел. Можно что-то годное, пожалуйста, кейс дроп. теории можно сделать до деп. Так, x-ray получили глок фарм. Откроем фастом, пожалуй. Бесплатно, 16 центов, окей, допустим. Так, дальше брат. Так, 9 получили. Промо на пополнение. Мне это на данный момент не интересно. У меня пятнашка висит. Типа, если что, пятнашку буду юзать. Хорошо, что у нас есть? Мы выбрать все и продать все нажимаем. Да, подтвердить. 43 доллара есть. Ну, блин, ивент неплохой, но по кейсам что-то как-то слабовато. Очень слабоватый кейс-дроп. Ну, достойно. Так, как себя убрать? Подожди. Я уже реально думал все. Так. Я уже думал, все, у меня стояла фаст-открытие и был дроп-перч. Это офигенно. Ну, типа, давай-ка мы все-таки запилим полную проверочку. Ребят, с вас по лайку продаем. Вывод мы сегодня точно проверим, но делаем полную проверку кейс дропа. 153 доллара, то есть фактически в нуле. Неплохо. Хотелось бы, конечно, побольше денег, но, слушай, я, честно говоря, думал габела. Так, вот сейчас, в принципе, уже мне стало лично поинтересней. Хорошо, давай сразу One Shot One Kill. Один из дорогих, из самых дорогих блин, кейсов на сайте. Слушай, отсюда выпадали перчи. Стоило Дальше крутить этот кейс, не знаю, но настроение сейчас появилось. Я уже прям думал все. 106 баксов. Ну, в целом, блин, в целом он меня хоть... Буст... Я прям, я, я не знаю, я рад. И это настолько сейчас... Бля, ну это было очень неожиданно. Типа, выпали перчи? Я, я такой просто еще сижу на фасте, думаю. Так, это что за мем? Не, ну слушай, хорошо. Хорошо, 47 долларов есть. Бля, но опять же... Опять же, остается 50. То есть, непонятно, он себя ведет. Если он дал бы перчи сначала, да, когда балик оставался бы, ну, типа, окей. Так, фактически, мы были в нуле. Забрав перчи, возможно, дальше выбив еще что-то и выведя, хорошо, небольшой плюс. Но, типа, так как он дал в такой очередности, мы в нуле. Ну, можно, да, сказать, типа. Но... Тип хз. Я еще сижу туплю, потому что у меня ночь. Вы меня, если что, простите, пожалуйста. Кстати, сейчас выпал неплохой скин. Я не понимаю, почему он такой дешевый. Во-первых, гипнотически за 10 долларов. Пожалуй, мы его заберем. Во-вторых, вот этот P250. Я просто здесь немного не понял мема. Типа, почему вот эти скины стоят так дешево? Давай тогда вот эти два пока оставим. Да подожди, даже три оставим. Продать. Продать. Потому что вывод в любом случае нужно проверить Но хотелось бы, чтобы еще что-то годное выпало Ребят, я очень жестко туплю Ну вот, вы меня извините, у меня ночь А ролик на завтра по-любому нужен Потому что Новый год И я хочу, а, во-первых, сделать проверку всех сайтов Плюс проверку нового сайта, вот, кейс-дропа Поэтому, блин, ну если я буду прям жестко на ролике Видно, как я туплю, вы меня простите, пожалуйста Заключение по кейс -дропу, наверное, уже будет сейчас Потому что ну, такое ощущение, что у все Император, 25 долларов а, ну это говно. В принципе, бля, но ну, я не знаю, он, он дал в ноль. То есть я думал, прям совсем будет плохо. Он дал в ноль. Да это не так плохо, как, как я думал будет. Но опять же, мы еще с тобой не проверили вывод. Может еще быть всякое, но нужно обязательно проверить все-таки вывод. Как же я втыкаю? Это, наверное, самое просто вообще. Я сижу, я даже сейчас скажу, у меня, короче, пол первого ночи. Вот, я очень сильно топлю. Ребят, пожалуйста, меня прошу простить. 9 баксов выпадает. Че по итогу? У нас остается 10 долларов плюс 2 гипнотических. Подожди, давай все-таки попробуем хоть что-нибудь забрать. Так, ссылка на обмен. Так, ссылка на обмен. Сохранить. Ссылка сохранена. Я надеюсь, email не обязателен. Бля, я сейчас за место вывести нажал на продать. Извиняюсь, мне как обычно во время записи звонят. А, неверный формат трейд-ссылки. Понятно, давай попробуем. Поменяем трейд-ссылку. Что-то было с этой не так. О, отправлено, хорошо, допустим, гипнотический получится забрать Так, гипнотический что-то пошло не так, странно почему, но может его нет на марке Так, ну окей, допустим, это мы вывели, давай попробуем продать остальные скины Бля, вот единственное, вот это гипнотический продал, но опять же, если он не выводится, то окей Попробуем тогда вывести что-нибудь еще Но ну, я надеюсь все-таки, что окуп еще будет но, блин, два Праймала, бля, они по 8 долларов, они не особо интересны. Так, ну давай попробуем прямо с завода вывести. Хотя, блин, прямо с завода, ну, о, окей, это, в принципе, не такие дорогие скины, там, как Драгонлор и Вой, поэтому, ладно. Этот выводится, хорошо, давай еще продадим. Но я, опять же, пока не видел выводы, потому что, ну, вроде бы, как написано, отправлено. Так, деньги остаются, будем надеяться, что все-таки еще что даст. 11 долларов, и, кстати, у нас что с ивентом? Блин, мы до кейса, к сожалению, не дошли, есть промики на пополнение. В общем, единственное крутое, что сегодня дропа? это были перчатки. Можно было их вывести, но я захотел сделать для вас полную проверку кейс-дропа. Кстати, баланс еще остается. Давай все-таки попробуем, может быть, что выдаст. Ну, я уже, честно, сомневаюсь, потому что были перчатки, наверное, шансы сейчас уговнились максимально. Так, а смотрим, собственно, вывод с сайта. Так, короче, у нас пришла снежная мгла за 890 рублей. Конечно, блин, закинуто было 11 тысяч, ну ладно. Но, опять же, снежная мгла пришла. Я думал, она стоит в разы дороже. Странно почему-то такой дешевый скин, но окей. Осталось дождаться только Юмпик. Так, на Юмпик, в принципе, тоже вывелся 576. В общем, два скина. Давайте подведем итог по кейс дропу. В принципе, сайт не скамный, он выводит и это, естественно, преимущество, потому что многие писали, что сайт скам. В остальном, нам выдало по итогу перчи, ну, грубо говоря, в ноль, то есть 150 долларов деп плюс-минус 150 он и выдал. То есть, ну окей, сайт в теории может выдавать. По халяве. Здесь ежедневный фрикейс, который вы каждый день можете открывать. Я так понимаю, деп на это не влияет. И также плюс 15% к депу и какие-то деньги, если вы регаетесь по моей ссылке. Поэтому, кто хочет, ссылочка будет в прикрепе. Ролик не рекламный, это моя рев. Потому что в любом случае после этого ролика реклама это не реклама, кто-то до закинет. Поэтому можете сделать это по моей ссылке, мне упадет процент. Я сегодня очень устал, и ролик получился даже, можно сказать, рваный, потому что мне бесконечно звонили по телефону. Плюс мы случайно продали гипнотический, но тем не менее я продал перчатки и сделал действительно полный обзор кейс-дропа. Пишите, если хотите еще увидеть проверки этого сайта на моем канале. Есть вообще идея пройти до конца вот этот вот весь пас, Но, блин, это я не знаю, сколько нужно закидывать или сколько нужно делать роликов. Всем еще раз спасибо. Короче, вывод. Сайт, ну, решайте сами, как мне показалось. Шансы у него есть. Главное, это не скам. И у нас была основная задача это проверить. Всех еще раз наступающим. Спасибо за просмотр. Надеюсь на лайки, потому что перчи все-таки мы продали для контента. Это был Уставший Человек. До новых встреч. Пока.